Всем здравствуйте, пошли мы искать пушных животных с собаками, Грету с шорохом первый раз я вместе далеко не убегает от меня, интересно вроде ему вернее бежать за Гретой, но возвращается быстро сразу же, отбежит чуть-чуть Вокруг котлованчика пролазим И пойдем в болото, еще сходим Там следы видел по грязи От енота много было натоптано а то ли он там где-то рядышком живет То ли он просто там дорожкой бегает Посмотрим, что интересное будет Включимся, ничего не будет Значит, не включимся, наверное. Молодичка, вот лебеди жили дорогу. Да, ага, на ногу наступил тебе. Галяще. Кто, скажи, скулил, да? Нытик маленький, скажи, Грета, да? Маленький нытик этот. Иди, иди давай. Я потел в общем уже. Ты кого тут на шее не уходит? морда хитрая. По-любому одежде это должен быть зверь. Будем искать последняя надежда на этот лес. Нагнала, шорох не успел. О, ох, ладно, отключаемся. Что, нельзя. Три. Сначала два, и вот сейчас, получается, раз еще его добивал. Ну, вот так вот у нас, в общем, закончилось. Охота. Грета лежит, охраняет. Этого маленького не подпускает. Начинает огрызаться, да, Грета? Огрызается. Обижает малыша сразу. Маленько, ты скажи, не догнал, да? Маленько. Ну, так вот. Начало положено. Этот маленько потрепал его, полезал. Будет ток, да, все равно с тебя научимся. Енота мы, в общем, так и не нашли. Еще поищем. Так вот, всем пока. Вот еще одна барсучья нора. Туда вот подстилку, не знаю, как на солнце видно. Сюда греб-греб-греб. И уже загреб. Вот это вот вроде как бы старая. Вот это. нагреблено, а тут свежее у него. То ли лег, то ли не лег. Не видать. Не видать. Причем вот тут он должен быть. Ага. Тут тот норок заткнул, видимо. Вот так вот-вот. А на улице неделю 15 градусов тепла. Сегодня наверное около 20. Тут вот когда-то копано было. Давно. там дырка там дырка там он возле ворона дырка в общем, тут барсук тоже есть нас вот тропинка есть туда вот этот норок С паутиной затянута в общем барсук тут пришел зимовать и причем не было летом вычищенного может быть не обвалилось ничего, зашел ему понравилось сразу же нагреб вот так вот-вот а мы едем дальше посылки везем Подарки подарки стали в группе косули объединяться И справа еще далеко Еле видно еще три штуки ходят Так, ну вот который слева то точно с рогами И он тот вроде по центру маленький С рожками Как мне показалось Вот у этого вроде Рожки маленькие Сегодня минус 10 было ночью. Уже замерзли. Наткнулись мы с Вороном на болото. Сейчас будем его изучать. Тропа какая-то. Наверное, здесь лось ходит до да, Ворон. Ворону не до этого ему пить охота. Сейчас поезжу, посмотрю. Очень перспективное место. Их далеко, да, вон он. И один рок вроде. Ну-ка, не толкайся. На солнце бежит. Вроде один рок, ага. Плохо видно.